Всем привет, это канал «Заработок в интернете с нуля», и поскольку я стараюсь как можно больше способов заработка вам дать, как можно про больше способов заработка в интернете рассказать, сегодня у меня в гостях моя любимая женщина Юля. Боже, сколько народов в комментариях мне напишут. Да? Ну, ладно, ладно. Она расскажет вам про заработок на отзывах. Я на отзывах не зарабатывал, я примерно представляю, что это такое, но мы сегодня к Юле и пристанем. Итак, хочу зарабатывать на отзывах. Сколько могу заработать? Давай сразу. Все сколько могу? Сколько? За месяц? Тысячу долларов хочу. Понимаешь, там идет, здравствуйте всем, там идет накопительная, как бы, такая волна. То есть, если ты написал один отзыв, ты практически ничего не заработаешь, как с одного видеоролика на YouTube. То приблизительно... Но если я 100 написал, хорошо. Если ты написал 100, и они на популярные темы, то, в принципе, я думаю, что он ну, там в рублях исчисляется. Там да, да. а идет 5 копеек за просмотр. То есть, если твой отзыв прочитал один человек, тебе капнуло 5 копеек. Но то единственное… сделать его интересным, этот отзыв. Во-первых, интересным, да, чтобы он пробился вверх в топ, то есть, по этой теме. Во-вторых, чтобы эту тему искали еще и с поисковиков, то есть, Google, mm -hmm. там, Яндекс. И, в принципе, система с Ютубом очень похожа, то есть, ну, даже, я бы сказала, идентичная. Тебе тоже нужно комментарии, чтобы там были лайки, чем больше лайков, тем твой отзыв выше, то есть абсолютно такая же фишка. Единственное, чем преимущество в отзывах над Ютубом, это то, что там каждая категория, ну, к примеру, возьмем услуга, там не знаю выравнивание волос кератиновое, да, там есть ветка в которой, например, уже написано 300 отзывов, и ты пишешь свой 301 Эту ветку Google или Яндекс воспринимает как один источник огромной вот текста, да? то есть информации. Если ты пропишешь в поисковике «Кератиновое прямление волос», тебе выведется этот сайт, а рекоменд. И, к примеру, ты написал интересный отзыв, ты пробился вверх, и весь этот трафик, который идет в Google, в Яндекс, кликает по, этому, по этой ссылке, переходит, и там твой отзыв. То есть, если на YouTube тебе пробиться трудно, то тут ты, даже будучи новичком, написав классный отзыв на популярную тему, можешь запросто очень много собрать. Сколько денег? Смотри. Ну, смотри, если писать постоянно, да, на протяжении там, года, можно зарабатывать в районе... Ну, к примеру, сейчас я пересчитаю на наши деньги. М М М В гривнах, к примеру, 20 гривен. Так, мы делим на сколько? На на... Не, на 4 это к рублям. Дели на четыре 4... на 3 на 4 это рубли. Сколько это получается? Мало получается. За Ой, умножай, умножай, умножай. Умножай, дели. Давай, когда цифры какие-то? Подожди. 20 гривен. 20 гривен. 6-7 рублей. У меня штаны вот за 40 гривен. Я не знаю, это много? 4 тысячи 6-7 тысяч рублей за год. Хорошо. Не за год, за месяц. За месяц. Ты говоришь, за год за месяц. за год говоришь. Я думаю, ну и что, о чем мы разговариваем? Какой-то заработок. Я вот штанами, когда торговал за 40 гривен, больше зарабатывал. Ладно. То есть смотри, еще раз, давай, подожди, для глупых: вот сколько, сколько можно отзывов написать в час, сколько можно заработать в час? Давай как-то вот ну, а то что-то В Час там никак. Смотри, там получается. Здравствуйте. Ты садишься работать. Вот я работаю с 12 до часу каждый день. Час пишу отзывы. Сколько я отзывов смогу? Ну, сколько ты сможешь написать за час? Хорошо. Смотри, я рассказываю свою историю. Я зарегистрировалась mm -hmm. на этом сайте. Я за первый месяц написала 80 отзывов. То есть, это получается, я каждый день писала ну, по 2-3 отзыва. Ну, сколько уходит на отзывы? Минут 10, наверное, да? Нет. Кстати, на отзывы уходит достаточного времени, потому что ты туда, допустим, делаешь фотографии, потому что mm -hmm. там только уникальные принимаются фотографии. Mm -hmm. И текст у тебя тоже должен быть уникальный. Ты не можешь скопировать, откуда то вставить. Это все проверяет система. То есть это нужно самому печатать, самому фотографировать. Если говорить про время, то да, ты должен потратить немало времени. Часа два, может быть час на отзыв у тебя уйдет. Может часа два, в зависимости от скорости набора и как ты можешь быстро вот это все делать. Мне кажется, я быстро могу писать. Может быть и меньше, некоторые могут. Понимаешь, там есть очень много тем. То есть ты можешь написать про услуги да, какие-то, ты можешь написать про товары, это может быть косметика, это может быть продукты. Ты можешь написать про фильмы, про сериалы, про компьютерные, ну про все что угодно. Хорошо, то есть давай Даже 8 отзывов за месяц, сколько денег? Тогда, когда я в первый месяц написала 80 отзывов, это были у меня 800 рублей что-то такое за месяц. То есть это было маловато. 800, 800, маловато. А потом накопительная система, то есть я пишу, пишу, пишу, мой заработок растет, растет, растет, и уже через год я вышла на нормальный уровень, потому что у меня уже было 300 отзывов. А они как пассивный доход, то есть капает тебе, ты не пишешь, а каждый отзыв смотрят, смотрят, смотрят, смотрят. А, да, ну вот это интересней. То есть как ну, на YouTube сейчас... ты ролики наснимал, да, да, да, да их да. смотрят, так и тут, отзывы написал, их читают, только если на ютубе тебе не прекращают платить, ну, даже если ты перестал снимать, то здесь ограничение, то есть если ты месяц ничего не писал, угу. то тебе перестают платить. Ну ты можешь один раз в месяц заходить. Да, ты можешь, если ты через год там набил базу какую-то, то ты уже можешь раз в месяц заходить что-то писать. С телефона можно писать, да? Ну, можно, допустим, телеф... утром проснулся, вот PlayStation 4 вот у меня стоит, да, или ноутбук да. вот у меня стоит. Я могу все это сфотографировать, да, там по одному кадру достаточно. Да. Можно в туалет даже пойти, в туалете там шампунь, гель для душа, мыло, да. это же все можно... Я тебе скажу даже больше, вот есть там на сайте много девушек, женщин, которые уже, например, пенсионного возраста, они сидят и пишут отзывы на фильмы и сериалы, а поскольку это очень вот в Ютубе, ой, в Ютубе, в Гугле часто вот прописывают, да, какой-то вышел сериал новый или какой-то фильм вышел, и там огромное количество в первые дни, когда премьера особенно, там много очень просмотров, и они хорошо зарабатывают еще раз, чтобы я правильно понял, 80 отзывов, если работать долго, хорошо, если у тебя 250, большая база, 250 рублей в день можно спокойно зарабатывать. Ну да, то есть вот около там, 6 тысяч в месяц рублей можно, можно зарабатывать, да, если вот так вот не напрягаясь сидеть там изо дня в день что-то подписывать. Ну, ну, какие нет, плюсы, нет. да? Во-первых, развивается креативное мышление, ну все равно, да, то есть нужно что-то придумать, что можно, какой отзыв записать, да? Во-вторых, учишься все-таки побыстрее писать, это тоже интересно. Ну, то есть мысли печатать. свои учишься, да. Да, учишься формулировать мысли. да Там ну, много прокачивается навыков. В фотошопе даже что-то там пытаешься сделать, да там чтобы снимок был красивый. Я думаю, что, конечно, для человека вроде меня это ну, не те деньги. Скучновато если... тебе будет, да. да. Ну, Но для новичка, всего. слушай, для старта. Так, а что нужно сделать, чтобы писать отзывы? Давай это конкретно. Смотри, заходишь на сайт, а рекомендру. Ну, там, по-моему, очень простая регистрация. Там, по-моему, только надо ник себе придумать, пароль себе придумать и все. Пишешь отзывы, вводишь в обмане свой кошелек, и тебе ежедневно, если ты превышаешь порог 150 рублей, тебе ежедневно эти 150 рублей на обмане кошелек. А если не превышаешь, то через 3 дня там придет. Ну раз. да, раз, два, три дня они тебе приходят, да. Это нормально. Я считаю, для новичка, просто видишь, мы этот способ не рассматривали как-то ни разу. Там прикольно, да, что пассивный доход. То есть ты там потрудился над каким-то количеством отзывов. Если они хорошие, качественные. Да. Слушай, нормально. Для старта я считаю, что нормально вообще. И это классная тема, потому что ты можешь оттуда трафик перегонять на другие свои какие-то, ну, допустим, YouTube-канал, да? А ты же говорила, да, ну-ка вот эту фишку подробно. Ну, смотри, я написала отзыв «Кератиновое управление волос». Угу. И в этот отзыв я накидала ролики про кератиновое управление волос. Да, то есть мы начинаем… И прям play, да, то есть там люди… Да, бывают. да. Это и причем это, это сайту тоже в плюс, они такие «О, типа, попробуем». У них это плюс, потому что, да, им дополнительный трафик с YouTube, оттуда и в целом сайт. Ну, и как бы, да, и людям интереснее, они дольше смотрят сайт в, в этот момент. Да, да. Жиданно, вот, кстати, если с отзывами делать, я просто эту тему вот рассматривал недавно, что отзывы, хорошая идея. Можно про машинки, дать делать отзывы? Про машинки, про книги, про фильмы, да, про что угодно. А сколько просмотров капнуло на кератиновое выпрямление? Ой, там очень много, я про него написала еще год назад. У тебя, я тебя, по самый популярный ролик этот, да, по выпрямлению волос? По видеороликам, да, по-моему. По а сколько просмотров там? Там что-то 35 тысяч или 40 тысяч уже за несколько месяцев. Ну, то есть, это, получается, свои рекоменды все-таки, да? На, на Нет, и там, если посмотреть статистику, очень много с Ютуба, там рекоменд, наверное, процентов 30, не помню, надо просто посмотреть. Ну, тоже 30%, у тебя 35 тысяч просмотров, даже если там тысячи, ну, даже если тысячи две, да, вот он дал, нормально. Да, поэтому это хорошее дело, не только вот в качестве… Для, да, хороший старт, просто, знаешь, вот нужно больше таких тем освещать, именно, знаешь, вот для старта, для старта, мне кажется, неплохо. Да. Не Можно а, не вот шутят. Шутят. а вот знаешь, говорят, вот зачем в школе учить русский язык, а потом вот садишься вот, да, писать отзывы, ты понимаешь, что, ну, во-первых, ты быстрее его, если ты даже ничего не умеешь, ты быстрее начинаешь осваивать русский язык, это тоже полезно научиться писать. Нет, я, знаешь, я так заметил, что, в принципе, любые вещи, которые ты умеешь делать, они так или иначе когда-то пригождаются. Ну, так вот, знаешь, в целом, то есть, если ты много всего умеешь, оно как-то плюс тебе работает. Больше ну в чем разбираешься. Можешь прокачать свою медийность, если ты там будешь вставлять свои фотографии, тебя будут узнавать. Вот я, например, пришла на YouTube. Да, Ша Мендес, привет, она мне сказала, что она меня узнала только по рекоменду. То есть она будешь. меня там читала, видимо. Прикольно было. Хотя я изначально лицо свое прятала. У, так, у нас все похожая история. Ну слушай, ну классно. Здорово. Да? Тогда в описании ссылка на канал Юли будет. <связь> и в описании ссылка на сервис отзывы. можете пробовать там поработать. Я думаю, что есть еще какие-то, да, но просто раз ты здесь работала, мы про Ну, него... есть вик, еще какой-то, но я там просто не работал. Ну, не можете погуглить, посмотреть. Ну, я считаю, что, знаешь, для старта вполне нормальная тема. А то сможешь, да. где заработать там, чтобы интернет оплатить, Или, там на Warcraft 300 рублей в месяц. Ну, вот тебе, пожалуйста. Да. Все, спасибо, здорово. Давай, пятюню, пятюню сможем сделать попробуем. <связь> <связь> <связь> <связь> Все, удачи. Пока-пока.